Промышленный трехмоторный пылесос Norberg модели NV83 предназначен для сухой и влажной уборки салонов транспортных средств, автосервисов, строительных площадок и мастерских. В комплекте идут два удлинителя для шланга, 4 насадки, 2 универсальные широкие щетки для сухой и влажной уборки, насадка-щетка с ворсом и щелевая насадка, а также шланг длиной 2650 мм. Все аксессуары можно хранить непосредственно на самом пылесосе. Для этого есть специально отведенные для них места, поэтому насадки всегда будут под рукой. Перед началом работы установите шланг в посадочное место, расположенное на корпусе пылесоса. Установите необходимое количество удлинителей и насадку, в зависимости от цели работы. В режиме сухая уборка установите фильтр для сухой уборки, а также мешок для сбора мусора, как показано на видео. Фильтры и мешок для сбора мусора идут в комплекте. Зафиксируйте крышку двумя защелками. Пылесос имеет три уровня мощности, а также трехступенчатую систему фильтрации HEPA для профессиональной работы по удалению сверхтонкой пыли. Пылесос работает от сети 220 вольт. Номинальная частота 50 Гц. Мощность 3000 Вт. Эффективность всасывания более 20%. В режиме влажной уборки замените фильтр. Затем обязательно удалите мешок для сбора мусора. Он предназначен только для сухой уборки. Бак объемом 80 литров из нержавеющей стали и с толщиной металла бака 0,7 мм способен вместить большое количество мусора и жидкости. Зафиксируйте крышку двумя защелками. Отметим, что есть модификации данной модели как с розеткой для подключения электрооборудования, так и без нее. На видео вы можете убедиться, что пылесос легко вбирает себе жидкость при уборке. Шланг имеет высокую прочность, износостойкость и устойчивость к лаге и перепадам температур. Наличие специальных держателей позволит надежно зафиксировать кабели питания в отсутствие работы. Держатели возможно закрепить как снаружи, так и изнутри. Удобные ручки на крышке пылесоса и прочные маневренные колеса Позволит перемещать пылесос при необходимости в любую часть сервиса. Пылесос также отлично подходит для уборки салонов автотранспортных средств, как при сухой уборке, так и после обработки моющими средствами и торнадорами. Внизу на корпусе установлен специальный слив для утилизации собранной жидкости. Помимо этого есть возможность быстро и легко снять бак, как показано на видео. Норберг. Надежность и профессионализм.